Началось все с вопроса, почему я не достигаю успеха. Это спрашивал молодой человек на сайте. Было множество вариантов и так далее. Но он сказал такую интересную фразу. Работая два часа в неделю, нельзя достигнуть успеха. А я работаю каждый день... По 5-6 часов. Я могу сейчас чуть-чуть временные рамки неточные назвать. И вообще не понимаю, как можно при этом не достигнуть успеха. Не помню, в выходные он работал или нет, но не суть вопроса. Подобного рода рассуждения очень, наверное, веселят. Потому что здесь соединились интересные вещи. Так называемое соединение несоединимого. А, простая логика. Если я работаю 5 часов в день, значит я должен а, получать вознаграждение за это. Вознаграждение в виде успеха, признания и так далее. Мы сейчас даже не берем материальное вознаграждение, Потому что с ними обычно все в порядке. Однако... Здесь есть маленький подвох. В чем подзаключается подвох? Очень многие известные люди отмечали то, что они ленивы. И если посмотреть на какого-то успешного человека, особенно сейчас есть возможность Инстаграм, другие соцсети – то эти люди путешествуют, эти люди развлекаются, посещают какие-то мероприятия. И каждый человек часто удивляется, подкуда ли столько времени, чем они вообще занимаются. И, наверное, люди правы. А, скорее всего, этих людей просто не измеряется время часами. И дела не измеряются часами. Про успех мы в данном контексте вообще помолчим. Однако. Развлекаясь и путешествуя, и посещая мероприятия, рано или поздно наступает момент, когда человек понимает, что нужна концентрация, и тогда он может спать по 2-3 часа в сутки, и тогда он может, возможно, совсем не спать, и тогда он будет пахать по 20 часов в сутки и не думать что это он делает для того чтобы и не думать что ему за это будет это так называемые моменты концентрации люди у которых нет подобного рода концентрации соответственно нет и подобного рода выхлопов и концентрация это предел человеческих возможностей иногда даже очень сильно за предел Описывают случаи, когда один известный психолог вырвал себе зубы на всей челюсти, потому что у него заболел зуб, и он мешал ему писать какую-то работу. Он решил избавиться от зубов на всей челюсти, просто вставив себе потом, когда закончил работу, искусственную челюсть. Действительно, люди, которые по пять часов в день работают, готовы к такому максимуму. Действительно, люди, которые часами измеряют успех, понимают причину этого успеха. Имя этого психолога осталось в веках, в годах и в истории психологии. Если посмотреть историю великих людей, у них много различного рода историй и описанных концентраций для какого-либо дела. Сам факт концентрации очень важен. Именно в это время человек и достигает максимума. Вкладывая максимум, соответственно, он и достигает того максимума, на что он способен дело в том что творческая деятельность она происходит на пределе человеческих возможностей сходите в цирк театр концерт хорошего певца артиста и так далее каждый из них работает на пределе своих возможностей за Час-два спектакля, человек выжатый как лимон, потому что это его концентрация. И совсем по-другому выглядит посредственность. Очень часто люди готовы концентрироваться с гарантией результата. Вы знаете, мне нравится рисовать, я хочу нарисовать шедевр. Очень интересно. Я всегда в этом контексте привожу пример, что Ван Гог не продал ни одной картины за свою жизнь. Но потом его картины обеспечили безбедное существование роду его брата, который в свое время кормил и приютил Ван Гога. Мы никогда не знаем, что нас ждет завтра. Однако большая часть гениальных людей, известных людей, оставшихся в истории, они не делали шедевров. Они просто делали то, что они умеют, и то, что они хотят. И картина пришествия Христа», я извиняюсь в своей некомпетентности, писалась Вознецом 20 лет. Возможно, он писал шедевр, я не знаю, но... На это ушло 20 лет концентрации. Мы никогда не знаем, к чему наша концентрация приведет. И иногда эта концентрация бывает не совсем то, что мы бы хотели. Не всегда результаты нас устраивают. И кто-то может все бросить, а кто-то может начать заново. Однако... Если мы ведем размеренную жизнь, если мы э, делаем то, что делают остальные, если мы делаем как принято, как удобно, как комфортно, э, я не думаю, что получится достичь каких-то высот. А, я уже здесь где-то рассказывала, как молодой человек, которому исполнилось 30 лет, сказал интересную фразу. Я стал не тем, кем должен был стать. Возможно, это именно поэтому. Потому что я делал то, что я делал, не задумываясь о том, что где-то нужно сконцентрироваться и на пределе своей возможности что-либо делать и куда-либо вкладываться. Естественно, когда ты сидишь ночью и что-то ваяешь, никто этого не видит. Естественно, когда ты целый день не спал, никто этого не видит. Когда ты концентрируешься, никто это не оценивает. Но только потом кто-то рядом с тобой добивается успехов, а ты удивляешься, почему пять часов в день Работая над своей мечтой, ты ничего не получаешь. И, наверное, имеет смысл оговориться о работе. Сейчас очень модно называть работой фантазии. Один умный человек сказал, когда вы что-либо визуализируете, вы не приближаете к себе эту мечту, вы вырабатываете навык визуализации. И вам нравится не то, что вы хотите, а вам нравится мечтать визуализировать. Попробуйте не обмануть себя, попробуйте работой называть действительно работу. И бывают моменты концентрации, когда день, неделя решают очень многие вещи. И тогда действительно можно работать несколько дней в неделю, но при этом иметь успех и чувствовать себя победителем. В таком режиме, в режиме концентрации, невозможно работать долго. В режиме цейтнота – да, в режиме э, неудобства тоже – да. Однако это ваша задача – понять разницу между концентрацией и неудобствами и цейтнота. Человек может создать себе разные условия, это не будет концентрация. Концентрация направлена на получение результата. И именно вашего результата, а не тот момент, когда все мне дали задания, а я с ними не справляюсь. Возможно, мне эти задания просто не нужны.